закончился. Теперь только что день влюбленных и китайский бык придет 12-го, а сегодня как вы? А сегодня? А, кстати, позавчера был день рождения топового блогера московского, тоже отметьте обязательно. Мы сейчас отметьте, впереди. А, уже отмечали да, его день рождения? Да, мы такие, мы музыканты, мы вообще суперзвезды. Вы можете делать всё, что хотите. Можете но я же да... говорила, что он, в принципе, безэмоциональный чувак, а -а -а. поэтому... А, беззаметно. Такой робот, да. Да, да, такой ну, типа, ну, берите, что это, по категории, За завтра, ты, часа, там все дела. Тут да, безразнейшее. Да, но... Я завтра? пришла сюда, вот, вот. Я не знаю, сколько вы сюда пришли. Ребята, сколько я сюда пришла? Где-то вот сточки, ему похоже, По камерам посмотрите. Ну, по камерам посмотрите, во сколько оно пришло. давно искренний. Вам пофигу на детей? Ну, да. Он сказал, да. Ну как так? Ну вот смотрите, с 19 -го 1 -го, -го. В смысле? С 19 числа это уже умышленно? работа. Это уже умышленно, это уже умышленно с 19 числа? Не умышленно. Что значит не умышленно? Сегодня какое число? Вы знаете слово, что не умышленно. Сегодня какое число? Сегодня первое. Да, да, Месяц да. какой? Только да. вот, вот это, да. Вы не знаете, какой, как какой? сегодня я число Я у вас я спрашиваю, я, я знаю все. Я я знаю все. Я у вас спрашиваю. Зачем вы меня спрашиваете? 10, это знаете. Но я мне знаю, нужно срочно для видеофиксации я, все. Я, я знаю, что просто потребнадзор о том, что вы это, умышленно идите, идите. продаете детское питание для детей, дошкольного и школьного возраста. Да, с 19 это числа. Упущение. Упущение? Это, упущение, да. это уголовная статья, вам я, знаю. Это -я, я, РФ, -я, я вам так скажу. Это 238-я УХРФ, часть 2 пункт Б. Вам 6 лет за это. Лично мне? Вам да. Поскольку Возможно. вы сейчас здесь старше, я, я не говорю, что я не вы сейчас здесь старше в этом магазине. Я поучастил. Пошли ваш, Это. ваш вот ролик. Поскольку вы не доглядели, как вы говорите, не усмотрели, да. с 19 числа не могли подойти к детскому питанию и снять это с полки. А пришли люди неравнодушные да. и сняли это у вас с полки. Да вам стыдно должно быть за это. Я не говорю, что мне за это хорошо. Да, да вы говорите, вот мы сейчас только что сказали, что он пофигу на все. Когда я это с какой сказал? Чтобы Если бы сейчас вам было бы не пофигу, сейчас начали бы все это утилизировать. Мы будем утилизировать. Давайте, После несите того, пакеты. Мы несите пакеты. Зачем? Мы от тележки уйдем, Нет. И утилизируем. Нет. Да. Нет. Да. Нашел-то кто? Вот это вот все, просрочные продукты, кто нашел? Мы будем его Вы их нашли, и Нет, не вы, их наш... вы ответите на вопрос. Вы их нашли? Нет, а не я. А кто нашел? Я не и знаю. Кто покупатель из вас их нашел. нашел, я вам так скажу. Вы не покупатель. А кто? У меня чек есть, я уже являюсь покупателем все. в вашем да, магазине. Вот с вами. Он. Вы покупатель. А он говорит, Он так и обнаружил-то, я как покупатель конечно. это все. Да. То есть, соответственно, я уже да, ставлю условия, вы, а не вы. Вы имеете право сделать возврат. Я условия ставлю по утилизации просроченных продуктов, а не вы. А где это написано, что вы условия ставите? В законе ставите, Российской в Федерации, статья 18. Там указано, что мы... вы ставите условия по утилизации? Конечно. Вы же не можете мне сейчас устранить недостаток, правильно? Вообще. Еще... В товаре вот в этом вот, который здесь сейчас расположен. Перебить на срок годности не можете, правильно? Ну и все. Значит, я ставлю свои условия по утилизации. То есть вы должны нарушить целостность упаковки. Вы то государственное учреждение? Вы должны нарушить целостность упаковки, чтобы данный товар больше не попал на прилавок. Несите пакет. Зачем пакет? Мы в тележку увезем и У Нас только через пакет. Либо уголовная статья сотрудники полиции. Я-то знаю, что я могу обратиться. Ну, вот. Так вам же будет плохо. Не мне. А какая разница, пакет или тележка? Разница большая. Мы уходим отсюда тихо и спокойно, без да. сотрудников полиции. Это а какая если разница, если вы хотите. Тележки или пакет? Какая разница? Разница большая, понимаю. что вы это скройте вот продукт, да? Например, вот, э, сейчас я вам покажу. Нарушайте все упаковки, чтобы колечко было нарушено. Всё. И закрывай. Все. Дальше вы уже можете списывать все, что делать. Хоть выливать ее. мы подойдем в курну. Смотрите, Ильдар, вам нужно Для Сначала мы это все это спишем. Смотрите, Нет, вам сначала, сначала вы все это скроете. Пыли. Ну, скроем. А потом дальше вы уже да, делаете все, что угодно можете. Утилизируем. Да. После того, как вы наушите вот, колечко вот такое, чтобы оно в дальнейшем уже не попало на прилаву. Да, мы над этим работаем. Плохо не, работает. Конечно. Есть укрепление, согласен. На собрании собрание, директор над этим работать. И по категории получить? Одну печень? А вот печень берете просто ножичек, это? да, вот, про про просто ножичек и надрезаете просто Идем упаковку все. Это все будет запрессовано, утилизировано. Это после пойдем нас все вы делать. После нас. Все, я все уже что дальше после нас вы хотите, что то решено, и делаете. Так нас уже будет не волновать. Просто, если вы действительно хотите сотрудников полиции, и чтобы на вас сейчас составили административное правонарушение по 238 УК РФ, то пожалуйста. Вас следственный комитет будет вызывать. Будет с вами разбираться, почему у вас э, вашу смену, вы допустили проср... это, продажу просроченных продуктов. Зачем бездушный автомат? Вам это нужно? Нет. Ну вот, давайте решать это мирно путем. У нас же есть специальная программа. Мы, ну, конечно, мы, мы сейчас не будем это делать в это пары, на пары, кассовой пары, зоне, пары. правильно? Да. Мы пойдем с вами туда, к черному, ну, к служебному помещению, да. где у вас находится. Мы будем там стоять. Не мы, мы не просим туда нам заходить. Мы знаем, что мы туда не можем заходить. У нас нет санитарных книжек. Мы подойдем к служебному помещению. Вы возьмете теле... свободную тележку и, и будете вскры... это, вскрывать просроченные да, продукты. Да. Все. Ильдар сказал Диву Киеве. Зачем? спросить у него он, у Зачем он его? ее да. Может быть, Ильдар сам купит? Ильдар Али? сам нашей. Ну, вы хотите ильдара отравить, вам? да? Да, да. У вас лишний зам, да? Дайте её, пожалуйста, и мне подарить так он. она не будет пробиваться. На вас хочется отправить. пройдем <связать> списание А, мало ну понятно, не отвечаешь, да, ну понял. Я уже понял это давно. Ну, правильно, так и надо. Сказал, мало ли, Сказал, не сделал. Мужик да. сказал, мужик не сделал. Идите, если я туда туда сколько денег дадут. <связь> сколько задонатить? Если для вас это так важно, <связь> ну, вот... пакет. Ильдар, возьмите, это, вот, допустим, для этих, как они называются, для салатов, возьмите пакет. Да, пакет принесите. А для вот этих вот, ну, продуктов, возьмите тележку какую-нибудь пустую. Я сейчас все сам сделаю. Мы тут еще пока стояли, у вас баночки пустые, мятые нашли. Не, я по виду говорю. Он нас обвиняет в этом. <связано> 912 рублей. Че? 919. И вот это тогда еще, блядь. 920, да? Ну, ну да, ну да. да, грубо говоря. А это... 19 рублей. Да, значит, не такого цвета. Да, да, да. А это я так очень нигде понравился. Ну это большовато такая, это вкусная, да. Ну это да. многовать будет. Хотя Затянет день закончиться. Теперь только что день влюбленных, и китайский придет 13 что А сегодня такое. А сегодня кстати, позавчера был день рождения топового блогера московского, тоже Я... отметьте обязательно. Мы же отметили, <съем> <Примашку. съем> отметить тут еще впереди. А, уже отмечали да, его день Да, мы, а -а -а. да мы такие, мы музыканты, а -а -а. мы вообще суперзвезды. А -а -а. Просто вот эту вот поставлю-ка на место, она тут одна единственная, кто-то да -да, кто по блату поставит. Не бутылочку, очень. <съем> микс Мик салат делает. Не, ну это что -то... Мы же не в бордели, а Прикрест... Все, он так нежный, их берет. Ну, да. Фу, какая гадость. А теперь в камеру так никогда не делайте. <сважаемые> уважаемые подписчики, да, да. трюки не повторяйте.